Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Дорогие партнеры, я от всей души хочу поздравить вас сегодня с нашим маленьким днем рождения. Нам сегодня, нашему фонду год и четыре месяца. И хочу пожелать вам успеха, большого достатка. Чтоб клеились деньги к рукам, да и к пяткам, а главное в жизни побольше друзей и множество солнечных радостных дней. Желаю вечно улыбаться и в золоте всегда купаться, друзей хороших не терять, которым можно доверять. Хочу поблагодарить нашу администрацию а, за то, что создал такой а, прекрасный фонд, где позволяет нам зарабатывать деньги в неограниченном количестве. Хочу поблагодарить, конечно, и наших а, программистов, которые а, дают нам возможность а, работать бесперебойно а, и днем и ночью. Ну и теперь давайте, наверное, перейдем к нашей э, сегодняшней презентации и э, хочу перейду я ребята на э, в свой кабинет а вы мне поставите э, плюсики видно мой кабинет или нет я сейчас сделаю демонстрацию экрана как я уже сказала, нам сегодня год и четыре месяца. А, ну и те, кто еще не знает, что такое наш фонд на World Money, а наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами, где только не живут наши партнеры. Наши партнеры живут и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Киргизии, и э, на Дону, и э, в Суровой Сибири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 Рабочие места, социальная значимость нашего фонда нашего, в том, что мы даем людям возможность зарабатывать и кормить свои семьи, зарабатывать на жилье, на свою мечту, на свои цели. Мы охватываем огромный пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного, и тех людей, которые потеряли работу, и, конечно, молодежи. Наша цель, как можно больше людей научить зарабатывать в интернете деньги и жить полноценной интересной жизнью. А те люди, которые у нас есть такие в интернете свой такое население интернет, которое э, проповедует э, заработок без вложений, без приглашений. Ребята, не обращайте на них внимания. Э, э, все это фейки. А, в бизнес всегда нужно вложиться не только деньги, но еще и душу, время. Э, все это, и тогда только он начнет вам приносить хорошие доходы. Э, ну и как вы видите, мы находимся в моем кабинете, и я немножко волнуюсь с, с праздником, но ничего страшного. А... Прежде чем зарегистрироваться и стать нашим партнером нашего фонда, нужно открыть ссылку вашего пригласителя, вашего спонсора, пройти регистрацию. Прежде чем выставить галочку, что вы соглашаетесь с регистрацией, перед вами откроется оферта. Будьте добры, прочтите от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни, конечно, к вашему спонсору. Регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами у нас осуществляется через подтверждение вашей через вашу почту подтверждается все эти действия поэтому при регистрации нужно указывать почту рабочую и почта должна быть Google или Яндекс на другие почты письма не приходят после регистрации вы пропишите пожалуйста в своем профиле. Скайп свой, если нет скайпа, можно указать телеграм. Пропишите страничку ВКонтакте. Я думаю, страничка ВКонтакте у всех есть. Свой номер телефона. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваш спонсор мог связаться с вами, и вы, как будете спонсором, будут связываться ваши партнеры. В этом разделе укажите кошельки. Мы Вывод у нас денежных средств на Perfect Money и Payr кошелек, а пополнение у нас подключена касса Фрей. Вы можете пополнить с карты Сбербанка, вы можете пополнить с Яндекс Деньги, с Киви кошелька, но если вы хотите без лишних деньги не платить за транзакцию, вы всегда можете добавиться ко мне или к Денису. И мы поможем вам через наш Payr кошелек. Именно нашего фонда. Пополнить или же через Сбербанк. Без процентов. А, укажите, загрузите, пожалуйста, свой аватар. А, как только придет код от вашей фотографии сюда, а вот на это место, нажмите кнопочку «Загрузить» и установится ваш аватар. А, прежде чем перейти в другие разделы, вы все заполнили, ребята, и нажмите кнопочку «Сохранить», чтобы у вас все данные сохранились. Ну и за год и четыре месяца, ребята, мы всего, мы стартовали с одной площадкой WorldMoney, но за год и четыре месяца у нас открылись две. Автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини», автопрограмма «Энергии». Две инвестиции, которые инвестируем на бизнес-земле в городе Сочи и Адвере. И есть такая инвестиционная игра «Сейфы от World Money». Есть социальная площадка, на которой я делаю акцент только на этой площадке. У нас есть абонентская плата. Каждые 14 недель есть у нас а, вторые ворота, первые ворота у нас World Money площадка, на площадку нашу а, самую крутую Golden Ring. И есть старые ворота, это Golden Ring Mini, где вы можете зайти с небольшой суммы и перейти на нашу шикарную площадку Golden Ring. А есть площадочка такая бы холмы будь дома. Эта площадка у нас стоит отдельно, она нет на ней никакой закольцовки, всего лишь один рабочий стол. И э, можно и активировать и работать без э, всяких проблем. Есть э, площадка такая Клевер мини э, и э, площадка клевер. Вот на этих площадках, ребята, мы, работая на площадке Golden Ring, мы получаем пассивный доход по э, двум площадкам. Это Клевер мини на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И по площадке клевер также 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А вот когда переходим на площадку Golden Ring, то мы получаем пассивный доход на площадке World Money, на площадке PDA. А вот такая у нас уникальная закольцовка. Ну и давайте мы, конечно, теперь перейдем на нашу, автопрограмму, которая у нас стартовала 25 марта, и на ней уже, ребята, вы знаете, я смотрела, мне меня Ира сделала, Ира сделала, кругов уже, наверное, 10 прошла вот этот вот, вот, вот этот вот наш автоэнерго уже сделала кругов 10. Ну, молодец она, конечно. Я ее поздравляю, хоть и, и немножко мы с ней поздорили, но ничего страшного. Поздорили, Ира, она знает, за что получила. Итак, значит, у нас вход составляет на эту площадку 500 рублей. Но у нас нет на этой площадке а, привязки первого стола к остальным столам. Мы можем, а, минуя первый стол, мы можем заходить на а, стол второй за тысячу, можно сразу а, с третьего начинать, можно начинать сразу с четвертого. А, пятый стол у нас в покупке нет. Итак, представим себе, что мы зашли всего лишь за 500 рублей. И активировали, пригласили первого партнера. Вот с первого партнера идет реинвест. А на, на стол, первый стол к спонсору становитесь и у вас открывается дополнительный первый стол. Второй партнер приходит, эти 500 рублей, приплюсовывается к третьему партнеру и за 1000 рублей у вас открывается второй стол. Итак, первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. И приносит вам 750 рублей на баланс для вывода, а 250 идут вашему спонсору. Второй партнер закрыл свой первый стол и пришел, встал на это место. 1000 рублей в накопительный. Плюс с третьего партнера это идет в накопительный. 2000. Идет активация второго стола. Ваш первый партнер не сидит и не мух не считает, а приглашает. Он закрыл свой второй стол и пришел стол к вам на это место. Это полностью стол у нас накопительный. Он накапливается здесь деньги для покупки четвертого стола за 6 тысяч. Итак, второй и третий партнер у вас пришли и у вас накопилось 6 тысяч. И идет автопокупка четвертого стола. Но как только закрыл свой накопительный стол первый партнер и приходит к вам, становится на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. А 1000 получает ваш спонсор. А за 2000 у вас идет реинвест именно вот сюда. Он может, вы можете выставить вот здесь, вот именно выставить бронь. И чтобы ваш реинвест стал и помог какому-то вашему партнеру. Пусть это будет даже не первая линия, пусть будет это вторая, третья линия. Но они закроют у себя и придут, станут к своему спонсору, а, ваш, а тот спонсор станет к вам, придет, станет на это место. И закрыл свой второй партнер и пришел, стал на это место. 6 тысяч идет накопительный. А у этого партнера вы, вы пригласили два партнера, и ваш клон реинвест стал к нему. И, или же вы вставили вы там на вторую, на третью линию. Итак, у вас со второго и с третьего приплюсовывается, и у вас идет автопокупка за 12 тысяч. Этого стало пятого. Итак, первый партнер закрыл свой... Четвертый стол и приходит, становится на это место. Переносит вам 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой, а четвертый и пришел, стал на это место. И принес 12. Третий партнер закрыл и пришел, стал на это место. И принес вам 12 тысяч. Итак, вы за один круг заработали 39 750 рублей. Здесь вот есть такая вот стратегия. на этой площадки ребята я вам просто покажу ее быстренько значит так если вы заходите на три стола и приглашаете на три с половиной тысячи вот здесь вот можно так сделать первый партнер приходит у вас идет как я уже говорила говорила реинвест на, на, на становитесь на первый стол к своему спонсору и у вас открывается дополнительный этот первый стол значит здесь Пригласили, вы получили уже 750 на баланс для вывода и 250 пригласили получил ваш спонсор. Пригласили вы второго партнера. Он становится сюда и на это место, и на это место. А вот сюда можно, ребята, купить клона. Вы купили клона и ваш клон закрывает все эти столы и становится у вас открывается четвертый стол поняли меня вот здесь здесь клон закроет ваш полностью все три стола и откроется у вас с двух партнеров у вас уже откроется четвертый стол еще два партнера точно так поставили на половиной тысячи на 3 стола и купили за 500 рублей клона. Он у вас опять закроет все три стола и вы станете сюда сами под себя своим клоном и принесете себе 3000 на баланс для вывода. Тысяча идет спонсору и вы реинвест идет сюда на этот стол. Вот такая стратегия. Опять пригласили два партнера и купили, и э, остались, э, закрываете э, свой четвертый. Я считаю, что эта стратегия тоже. Рассмотрите ее, эту стратегию. Она довольно-таки хорошая. Итак, у нас идет Golden Ring Mini. Что дает нам Golden Ring Mini? Это наши вторые ворота, как я говорила в World Money. А площадка у нас первая ворота, выход на площадку Золотое кольцо, нашу изюминку нашего маркетинга. И а, вторая изюминка это Golden Ring Mini. А, почему сделали а, этот Golden Ring Mini? Да потому что а вход на золотое кольцо двадцать тысяч, как вы знаете, на Golden Ring. А некоторым партнерам это не под силу. И поэтому можно входить сюда с удвоителя за тысячи. Можно сразу входить за 4 тысячи, становиться на первый блок. За 8 тысяч нельзя покупать этот стол. Что дает нам удвоитель? Вы зашли через удвоитель. Удвоитель вам дает. Два партнера, которые вы обязаны в, в любом случае пригласить, и они вам дадут переход в первый блок. Но можно, минуя удвоитель, сократить в два раза количество приглашенных партнеров и сразу встать сюда на четвертый, за 4000 в первый блок. Ну, будем разбирать так, что вы зашли через удвоитель. Ваш первый партнер закрыл свой удвоитель и пришел стал на это место. Как только второй закрывает и будет становиться к вам на это место, а на второе у нас здесь с левой стороны в самом низу на всех первое место нижнее, это идет реинвест. На всех на столах и на golden ring mini и на golden ring это предусмотрено нашим маркетингом и нужно чтобы вы позвонили своему спонсору и спонсор выставил вам ваш реинвест именно к вам в плечо если только ваш спонсор не выставил реинвест или же получается вот такой вот, мы сегодня разбирали с утра, получается вот такая ситуация. Я, например, ставлю под вот первого партнера, ставлю второго, но я не могу выставить две брони со своего кабинета. Это идет мой реферал, и я выставля, выставила бронь сюда ему, а вот ваш реинвест. Полетит, ребята, слева направо на свободное место. Запомните это. Спонсор две брони со своего кабинета, но никак не может выставить. Чтобы не было никаких вот таких ситуаций. Значит, вы можете под второго выставить бронь. Это может партнер быть первого, это может быть партнер второго, или это ваш партнер, Выставили в бронь, но у первого это будет его реинвестное место. И вы уже обязаны выставить как спонсор со своего кабинета ему реинвест. И получите 3700 на баланс для вывода, а за 300 рублей у вас идет активация площадки Клевер Мини. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам всегда будут приносить двойную выгоду. Переход в следующий стол. И плюс закрывает реинвестное место ваше. Плечо ваше закрывает, плечи закрывает. А под четвертого можно выставить бронь и поставить шестого. А у четвертого это реинвестное место. И вы получите уже не 3,700, а 3,800 на баланс для вывода. А вот 4, как я уже сказала, 4 тысячи с 4 и с 5, они дают вам переход за 8000 во второй блок. Сюда во второй блок полностью все идут, ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И приходит, становится сюда, на, на это место, а вы выставите бронь под второго, под второго выставите под первого. А Прежде чем выставить, позвонить своему спонсору, чтобы он выставил бронь вам сюда, чтобы ваш реинвест стал именно ваше плечо. А под второго поставьте третьего, а у первого это будет реинвестное место. И вы получите уже 1000 рублей на баланс для вывода. И за 3000 у вас активируется площадка Клевер. И 4000 с реинвеста первого плюсовывается к четвертому партнеру и к пятому. Партнеру. И в итоге получается 20 тысяч. И у вас идет автоматическая активация площадки Золотое кольцо Golden Ring. Итак, переходим на Golden Ring. Мы перешли на Golden Ring. И что нам дает эта площадка? А эта площадка, ребята, самая уникальная самая наша жемчужинка нашего, нашего фонда. Я ее очень люблю. Потому что здесь доход сумасшедший. <coughs> Деньги здесь, ребята, работать на этой площадке и зарабатывать можно. И квартиру купить, и машину купить. Да все что угодно можно купить, работая, только не лениться. Не ленись, крутись, не ленись. Итак, вы активировались. Перешли с Golden Ring Mini за 20 тысяч на эту площадку. Эту площадку можно активировать отдельно за 20 тысяч. Здесь нет никаких проблем о том, чтобы нет активации. У нас, пожалуйста, активируйте ее отдельно и приглашайте, работайте только на этой площадке. Как это делают другие партнеры. Значит активировали площадку Golden Ring и пригласили первого партнера. Первый партнер стал, а вот второго, как я уже говорила, эти места у нас идут, самые э, с, нижние слева, это идут реинвестные места. И прежде чем поставить второго партнера, вы, позвонить спонсору, чтобы он выставил бронь вам для реинвеста, именно в ваше плечо. А вы под второго поставьте третьего. А у первого это будет реинвестное место. И вы получите 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам дают двойную выгоду. Закрывают ваше плечо реинвестное и переход за 40 тысяч во второй блок. Сегодня мне с утра звонили и спрашивали, можно ли если партнер работает на Golden Ring Mini зашел, но еще не вышел на Golden Ring, может ли этот партнер купить сразу же Golden Ring за 40 тысяч? Нет, не может. Куда будут идти ваши партнеры с Golden Ring Mini, они сразу что будут становиться за 40 тысяч. Нет, ребята, первый стол идет в обязательном порядке покупка. Поэтому все партнеры, которые идут с Golden Ring Mini, они приходят именно на этот первый стол. Так что купить сразу второй стол, не имея первого, нет возможности. Итак, у вас вы перешли во второй блок за 40 тысяч. А вот под четвертого вы ставите шестой. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А с каждого с стола не выжимайте по 100 тысяч, не выжимайте по 80 тысяч. Хватит, 40 тысяч получили и переходите дальше, потому что не делайте эту вареную колбасу. Вы просто потом не сможете управлять вашими реинвестами. У вас получится такая каша, в которой вы будете сидеть месяцами и разбираться. Послушайте совета. Не надо делать вареную колбасу в нижней. Переходите сразу же на второй блок. За вами же ведь идут Ваши партнеры, помогите вашему партнеру первому или второму или третьему закрыть именно вот этот вот первый блок, чтобы он пришел и стал к вам, перешел на второй, на второй стол. Здесь всего-то два рабочих стола, а это полностью стол выплаты. Прежде чем поставить второго, звоним спонсору, и спонсор выставляет реинвест именно в это плечо а поставьте третьему бронь. У первого будет реинвест. И вы обязаны выставить ему реинвест именно в его плечо. И получите 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 тысяч реинвеста первого приплюсовывается к четвертому 40 и к пятому партнеру 40 тысяч. И у вас идет автопокупка за 100 тысяч третьего блока. Итак, вы вышли уже полностью на стол выплат. А ну Здесь, как я уже говорила, одинаково. Вы можете выставить еще одну выплату, получить. Поставьте под четвертого бронь шестому. И у четвертого это будет реинвестное место. И по опять получите 20 тысяч. Итак, вы вышли на стол выплат. Здесь, как я говорила, это реинвестное место по броне спонсора. Поставьте под третьего у первого будет реинвестное место. Вы выставите со своего кабинета ему бронь. 80 тысяч сразу же вам на баланс для вывода. А вот 20 тысяч делится 10 клонов на вортмане на площадку, 1 клон на тысяч на четвертый стол на вортмане и 50 клонов летят на площадку PDI четвертый партнер становится вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый становится это 100 тысяч на баланс для вывода. И так бесконечно у вас будут все время открываться ваши реинвесты. Ваши реинвесты ваших партнеров будут приходить и все вы будете получать ребята шикарный доход. И здесь вот выставили четвертому реинвест и получили опять 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности. Сколько вы не будете лениться, столько вы и будете получать 100 тысяч на баланс для вывода, 100 тысяч на баланс для вывода. Доход у нас не ограничен. Нет у нас ограничений ни для вывода денежных средств, ни в заработках, ни на любой площадке. Крутитесь, не ленитесь. Лишь бы было желание ваше зарабатывать.